Я Здрасте! Здрасте! Здрасте. Давайте сделаем что-нибудь, давайте сделаем что-нибудь, давайте бросим пинать балду и сделаем что-нибудь, Давайте сделаем что-нибудь, давайте сделаем что-нибудь, давайте бросим пинать балду и сделаем что-нибудь. Давайте влезем на каланчу в костюмах гномов и пикачу, И там такого наворотим, чего не понять врачу. А может, выпьем по 300 грамм И фотки выложим в Инстаграм. А если высидим до утра, То справим курбан байрам Давайте сделаем что-нибудь, Давайте сделаем что-нибудь, Давайте кончим уже тупить И сделаем что-нибудь. Поэму пишет Турсун-Заде, Эвклит придумывает 3D. Бурят и пляшут, и в бубны бьют далекому далёком Усатый штурм считает путь, слепой пророк выявляет суть. Давайте тоже не просто так, а сделаем что-нибудь. Давайте сделаем что-нибудь. Ну, правда, сделаем что-нибудь. Не знаю что и не знаю как, но сделаем что-нибудь. Давайте сделаем что-нибудь. Давайте сделаем что-нибудь. Когда-нибудь, очень может быть, мы сделаем что-нибудь. Сейчас поправим, что что-то звучало. Свет, давайте. Так не Я ждал вас позже, хотя вообще не ждал давно, но проходите, да не в окно же. Ой, мама, лучше бы в окно, зачем на двери? вы это платье? Ах, это шляпа, Ну нифига себе, пастум сказать по правде, я без понятия, вы тут вообще на кой резон, ведь и сезон. Одинте чаю, снимите лыжи, не жуйте швабру, Она просрочена у нас, но как живете, как ваша крыша? Хотя я вижу, что от АСС, а вы мне синились, в формате трупа, В сырой могиле, в ста километрах под землей я так проникся, Что как-то трудно воспринимать вас тут со мной во тьме ночной. Я так и думал, вы обознались Шли не ко мне, не сюда себе на память Возьмите клумбу, не возвращайтесь никогда и никуда Хорошо слышно? Нормально